Ну что, всем привет! На канале Земля Наша. Слава Диману. Тема выгорания. Вот это творческое выгорание человека. Почему оно происходит? И как к нему относиться, надо ли с ним бороться. Ну, в общем, у меня. Ну, Раньше это творческий кризис назывался. В принципе, у всех художников, да, вот кто читал там историю Ван Гога, там, да, многих других, косо дали, все через это прошли, я думаю, более ранних художников это уже, а, подписал себе такой приговор, что стал художником, и творческие кризисы, они непременно тебя коснутся, так или иначе они бывают, а без них, наверное, и нету роста, роста творческого. Как это происходит? Вот конкретно на ютубе, во-первых плюсы и минусы таких информационных цифровых систем информации настолько много что ни одной человеческой жизни не хватит чтобы ее хоть как то более-мене обработать я например знаю что было бы неплохо вот познакомиться с творчеством наиболее крупных людей канала, хотя бы русского сегмента, хотя бы миллионников, но на самом деле никогда руки не доходят посмотреть все эти золотые кнопки, да, ну и не даже ты посмотришь один ролик этого автора, ты же не сможешь составить мнение уже о канале, может быть какое-то приблизительное первоначальное, но... Тем не менее, даже даже по одному ролику не удается просмотреть. Это каналы-миллионники. А сколько э, разных каналов, у которых мало подписчиков. И да, даже не потому, что они хуже, эти каналы. Может, они просто более узкую. У них просто аудитории меньше. Они не могут там, э, Миллион человек... Какой-нибудь Узкой тематикой Просто Нету там В России Миллион коллекционеров Там японских статуэток Нецкая Ну Физически нет Поэтому и канал который будет Об этих статуэтах Он никогда миллион Подписчиков не себе не наберет так что в маленьких каналах тоже много чего интересного иной раз даже именно маленькие каналы бывают интереснее больших и вот как это все как их все изучить. Времени не хватает ни на что. Поэтому надо себе какие-то алгоритмы создавать. Ведь надо же, соответственно, технически развиваться и творчески. И, например, такой вот процесс, когда ты обучаешься на ну Кроме того, что есть Академия Ютуба, где каждый может пройти обучение да, И там какие-то ему выпишут цифровые сертификаты Кстати, кто не знал, это интересная тема Я потом обязательно ее коснусь в других роликах вот, А можно ведь просто Как член сообщества YouTube Тот, кто начинает свои ролики, выкладывать, он уже как, как бы является членом сообщества. И для развития надо общаться. Надо находить каналы, которые вам интересно, смотреть их ролики. И из этих роликов черпать информацию, которая нужна тебе для развития самого, своего канала, и вот для этого тоже нужно время, и э, надо эту инфу еще усвоить вот э, хорошо, да, у кого молодая, хорошая, крепкая память, который вот недавно э, закончил учебное заведение какое-нибудь хорошее, или сейчас учится, э, это прекрасно, он э, легко что осваивать и усваивать материал запоминать а вот человек который ну вот мне например сложно да я уже давным-давно больше 30 лет назад я как бы сменил не одну работу и в общем постепенно в какую-то рутину погрузился на работе семья опять же семья забирает много времени и много энергии физической как бы мысленной интеллектуальной память, вот много ресурсов, все это идет как бы не, нервная энергия. Все это а, отнимает, да, и уже как бы кондиции физические как бы уже не те, память уже, да, слабее становится, да, зрение слабее, ну, в общем, есть проблемы, с которыми тоже надо найти способ, как с ними совладать я, например, вот говорю всегда, вот, например, изучайте э, те же ролики нашли что-то полезное для себя тут же попытайтесь это применить ну, какой-то вот прием в фотошопе, там, например делайте значки да, вот ну, и... <смех> извините, потом продолжим Отвалилась наша техника Не получается с первого дубля снять Все время что-то мешает То дорога кончилась, то регистратор отвалился Но хочу закончить свою мысль о перегорании По сути о творческом кризисе которые время от времени накрывает великих художников, в том числе и нас с вами. От чего это происходит? Ну, чаще всего поводом бывает какое-то событие, которое выбивает из привычного ритма, либо просто усталость от Непомерной, непомерной работы, взваленной на свои плечи. Ну вот когда начинаешь YouTube-канал делать, там реально очень трудно все успеть. Хотя бы потому, что очень много информации надо обработать своей голове как бы и сделать правильные выводы а, и согласно ним правильные действия произвести очень много а, освоить новых каких-то технологий новых знаний новых навыков применить какой-то момент времени когда понимаешь что надо регулярно выкладывать ролики а ты продолжаешь бороться за качество и получается что не хватает просто не хватает времени сделать очень качественно и, и при этом выпускать регулярно хорошо если там человек более-менее Временем не ограничено, если у него еще, кроме э, увлечения YouTube, какие-то другие обязательства, э, постоянная работа, там дети, семья и все такое прочее. Вот Это трудно уже совмещать, поэтому получается получается. Сейтнот, соответственно, он каждый день повторяется, э, проблемы растут, как снежный ком, но... Ну, проблемы, не отложенные дела я это назвал уж проблему. Ну и вот тут-то и начинается творческий кризис или а, просто обессили, обессиливание. и, соответственно, а, ну сложно становится что-либо что делать. А, еще один может быть ну скажем проблема до да, проблема какая-то серьезная вот как у меня было с каналом любимые сказки которые я ну, администрировал по сути дела я технически все делал как было. и вдруг забанили канал понятно что надо по-хорошему было про ну, продолжать выкладывать то есть хотелось пр продолжать чтобы ну, какие-то зрители стали подписчики появляться а тут канал просто исчез но ну, вот э это тоже сильно выбило из, из колеи да пере как пере перегорели немножко но в принципе мы сейчас продолжаем <клышко> а, да и что делать в таком случае если вдруг усталость не дает, усталость и время не дает выпускать с нужной регулярностью ролики. Мой совет, не забрасывайте, не забрасывайте, хотя, конечно, хочется и, ну, может быть, люди разные, может, действительно, кому-то надо ехать к тетке в глузд, в деревню или там под пальмы на острова и освободить свою голову вообще от вот этого всего многоцветного экрана перед собой. Просто перезагрузиться. Но я все-таки думаю, вот для меня было бы, наверное, правильнее не забрасывать, не забрасывать, а просто подобрать темп то есть замедлить темп ну, может быть реже видео выпускать но все-таки стараться хотя бы они будут покороче может быть не такого шикарного качества но мне кажется лучше не забрасывать а вы выбрать темп такой с которого вы уставать не будете и, и продолжать работать работать так чтобы не уставать вот. придержите лошадей смотрите какой темп вам подходит может быть вы изначально неправильно Оценили свои силы, и вам просто по времени не получается вот столько роликов выдавать на гора. И не получится, может быть. Может, просто вы рассчитали неправильно. Все надо сделать. Замедлиться и, и наблюдать. И наблюдать за собой, вот, когда вы почувствуете, что вы отдохнули. Да. может быть, сменить деятельность там с видеомонтажа, да, на просто вот, чтобы от компьютера оторваться, вот, ходить на улицу, записывать какие-то для себя делать заготовочки, которые потом можно будет там фоном подложить какие-то. там на на улице там э, что-то снимать там природу что опять откладывается хорошо не регистратор э, природу людей там проходящих э, просто улицы города вот из машины например на на регистратор тоже можно снимать и потом это когда-нибудь пригодится Монтируйте в каком-нибудь видео может что-нибудь простое вот взять академию youtube знаете да такой раздел ютубе есть который можно там а, читать смотреть ролики обучающие потом по ним такие мини-тесты сдавать даже экзамен всем рекомендую вообще если когда время появится а, очень интересная идея как бы а, много идей там Новых можно для себя почерпнуть Вот, и Опять же переключиться На, на другую деятельность ну, напишите Что у, у вас были такие Творческие кризисы Или перерывы в деятельности Из-за ну, перегорания Как бы Тоже интересно Поделитесь своим опытом Ну все, пока